Условные обозначения для некоторых приборов вам представлены. Сначала плюсовую клемму источника соединяем с лампой, затем лампу с ключом и ключ с минусовой клеммы источника.